Всем привет дорогие друзья с вами как обычно уди и добро пожаловать на варкап под номером 304 карта beatrix панчкейк rl 2 карта значит с пятью ракетами в ку-3 она как бы отличается конечно много чем по роуту, ввиду того что внутри нельзя делать бусты но я не думаю, что есть смысл в обе физики прямо рассматривать. В том смысле, что они как бы плюс-минус роуты все равно одинаковые. Карта у нас таким вот образом выглядит. И сама, собственно, сложность этой карты в том, что нужно эти пять ракет наиболее эффективно разместить по посреди всей карты. То есть нам нужно выяснить места где более эффективно будет использовать и использовать ракету. То есть вот, например, если просто стрейфом пройти, можно примерно накинуть, да, какой-то первоначальный такой вид, что, допустим, здесь большое расстояние, лучше, например, на финиш одну ракету оставить. То есть у нас осталось 4. И так вот и размышляем дальше. Если, допустим... Мы понимаем, что здесь со спейсингом будет все плохо. Можно попробовать использовать здесь одну, да, где-то, либо вот здесь КБ сделать еще что-то. У нас три. Можно также отстрелиться где-то вот после этого поворота. То есть тут понятно, что мы, скорее всего, очень много скорости не заселим и почему бы на длинной прямой нам не дать побольше скорости, например, да? То есть, здесь еще допустим стреляем, у нас осталось две. И обратно я не поднимусь. Нет, поднимусь. У нас две ракеты. Мы можем на вот этот поворот использовать ракету, например. Да, у нас одна осталась. И одна ракета, собственно, где-то на старте. Но мы видим с вами, какой старт. Одна ракета здесь будет совсем неэффективна. Где мы ее будем использовать? У нас здесь длинная прямая, у нас вот там длинная прямая, да, вот это после поворота до 90. И здесь мы прыгать с трейфом долго тоже не будем, потому что это неэффективно. Значит, что можно попробовать? Можно, значит, одну использовать здесь, правильно? От старта пошли. Это, ну, я просто рассказываю, как примерно можно для себя понять. Здесь нам очевидно, что... На... На какой-то более-менее высокой скорости Будет неудобно Делать вот эту дугу на рампу здесь тоже нужно ракету Плюс здесь прямая Делаем ракету Остается получается 3 Если мы делаем на старте И вот тут делаем 3 Можно отстрелиться здесь Так как у нас Дальше Ну тут еще Как бы Достаточно много прыжков до этой стены. Делаем еще там ракету. А остается две. На вот этом повороте, как хотели, используем ракету. Потому что этот поворот очень резкий. Либо мы теряем всю скорость. И поворачиваем. И дальше идем медленно. Либо мы как-то выкручиваемся. И с плюс-минус хорошей скоростью идем. Далее отстреливаемся. Здесь. Здесь. Либо, по вашему усмотрению, можно было бы. Ой-ой-ой, очень хорошо. Давайте до туда дойдем. Делаем таким образом образом например да у нас одна ракета остается и мы можем по идее сделать здесь кб например да туда но скорость высокая и у нас очень большая вероятность, что мы просто видимся либо сюда либо э, здесь по иру успеем врежемся здесь либо придется скимить очень много что тоже не очень хорошо поэтому мы можем отсриться либо вот от этой стены либо Можем ее вообще, допустим, оставить на финиш, чтобы финиш получше пройти, постабильнее, да? Либо где-то вот после, да, на повороте использовать. И вот то, что я хотел сказать, здесь у нас поворот, по идее, достаточно резкий получается, вот этот... Потому что нам, у нас понимаем, да, что скорости много, и мы не завернем с ГБ. Либо завернем, но ГБ будет не очень эффективный. И мы не полностью ракету используем, как бы не весь ее потенциал в плане скорости. А поэтому нам нужно как-то заранее начинать поворачивать. Тоже надо будет потестить, конечно, посмотреть. Но плюс-минус мы все ракеты, видите, с вами раскидали. В этом никакой сложности нету, по сути. Нужно лишь понимать, что вам нужно. И здесь тоже можно потестить, сколько вам скорости надо, чтобы перелететь. Например, да, здесь еще рампайс, которую можно тоже немножко использовать. То есть, финиш, по идее, можно пройти без ракет вообще стало быть все пять ракет у нас в нашем испоряжении до финиша первые три мы уже точно знаем где мы кинем первые четыре даже вопрос только про последнюю ракету а последнюю ракету просто тестим и смотрим как ее где лучше разместить вот и все так и я немножко я немножко лоханулся я скачал демки так держите пока Валпупер. Я скачал демки. Я их, естественно, забыл распаковать. Но ну, сейчас, секундочку. Достаточно быстро происходит. Ничего страшного. Можете пока спросить у чатика, как дела. Как вообще все. Готовы ли играть онлайн кап грядущий. Я надеюсь, что готовы. У нас, кстати, на этом варкапе появился Poison старичок. Если кто-то не знает Poison, я вам, конечно, соболезную. Но это был очень сильный выкутришник, и он по ходу имя остался. Я так подозреваю, что он просто э, играл в офлайне вот и все. Ну вот и все, вот я и занял эфир. С полезной болтовню и поехали выкутить. Вот у нас Poison. Э, Кузлех минута. И 8. В Q3 посмотрим как. Ну, в uk 3 примерно то же самое должно быть. То есть здесь нет смысла вообще использовать. На старте также на этой прямой нужно. Далее мы забираемся наверх с помощью ракеты. Используем здесь, потому что здесь прямая долго. но ну, вот решил, ну, вот так, да, сделать. То есть он все равно в том месте использовал зафейлил прыжки ничего страшного карта возможно не очень приятная для не освоившихся игроков но здесь напрямой надо бы использовать но он скорее всего будет использовать чтобы где-то что-то перелететь и да здесь получается у нас таблжамков нету здесь мы либо одну ракету сейвим на финиш долго жмешь прыжок кузлях, очень долго, я расстроен. Ты показывал хорошие результаты кузлях, что с тобой стало? Чтобы вот этот крюк нам не делать, ВК-3, нам нужно одну ракету сейвить на финиш. Тоже сразу исходим да, из этого, что ВК-3. То есть у нас уже минус одна ракета. Где-то еще можно сразу выделить места, где можно использовать ракету. А то все писали, ой, это фигня, карта, говно там, и так далее. Ну, не говно. Вы просто не хотите подумать головой и сделать для себя карту приятную. Да, может, у не 3 не очень она прям классная. В плане вот этих рам, всяких поворотов резких, но все равно. Минута ровно почти. Вообще, видите, не используют ракеты и так сойдет. Здесь на подъем... Такой вариант тоже, конечно, имеет место быть. То есть в ЭКУ-3 другие проблемные моменты, в отличие от СПМ. Хотя они могут совпадать иногда. Так, напрямую будет рот? Не будет. Или будет в стеночку? Нет, не будет. Так, здесь перелетает. <laughs> все, все просчитано. Так, давай, давай, давай. Эмос-краешка, да. А, вот так вот: три ракеты оставляют на финиш. Одну здесь, чтобы срезать. Одну здесь, ну и одну на финиш. Ну, неплохо, неплохая идея. То есть, видите, уже какая-то разница хотя бы есть в роутах, кто как для себя решил их заюзать. И вроде как все верно сделал гад что получается две ракеты надо на финиш как минимум если только не пропрыгать хорошо с трейфом а, так 57 ковид и тоже видите 5 ракет осталось вот 4 я бы здесь одну использовал потому что здесь прямая очень долгая с тремя ракетами уж как-то можно выкрутиться нам по идее 2 на финиш здесь бы я использовал тоже у нас бы осталось две да вот как раз и с трафиком вы вот сюда вот тоже срулили хотя лучше не надо и рж и рж так 3 и 3 ракеты надо да там до финиш но интересно интересно получается вы три больше стрейфовое начало по идее либо стрейфовая середина либо стрейфовое что-нибудь керф 57.5 so, ok i just woke up and uh, if you watching i'll try to speak english You saved all rockets until now okay, use one not very really good, optimized uh strength road, so I think you need to more uh, you need to think about it. ракеты осталось ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай Так, тоже в начало, да? Ну, возможно, так эффективно и всего. То есть большинство пока что стрейфят начала. Здесь пока ракету никто не кидает. Но вот эта ракета, она не очень эффективная, потому что здесь мы с нуля начинаем прыгать. И это минус, как бы. Где это минус? Надо избегать по возможности таких моментов, где мы начинаем прыгать с нуля. Особенно в 3. Долго жмешь прыжок, хулиган. И ты пушки не меняешь. Минус уважение. Так, вот так, да, решил. Ну тоже неплохо, что можно сказать. И до финиша долетает. <charity> Максвал. СПБ. чую дымку забанили за непонятно что на одном из прошлых прокапов с плазмой Ну, углы от ракеты конечно нужно тренить ребят я не знаю здесь не вижу прямо жестких ошибок но вот опять же вот эта ракета я понимаю что возможно так проще но это не очень эффективно как мне пока что кажется мы, конечно, посмотрим топовый роут, и я, возможно, переобуюсь, потому что будет может поменяться исполнение этого ракета, но не сам рокет Ну, три ракеты на финиш походу самое эффективное, то есть две нам нужно. Как-то использовать на старте. Хорошо, пропрыгал, все четенько. Так, Вовка все 5 5 Вовка больше старался в ику 3. Неплохой Ground фрейм Даже волл Стрейфик тут у нас. Так, здесь совсем сейвил все. Допустим. Так, ракета. Нет. Так, а же ракета. Чуть не заскимил, заскимил бы рип. Так. Раз. Давай. Ой, -ой, ой как долгий поворот Ну лучше сделать конечно circle ну какой-то плюс-минус дали потом граунд фреймами это вернуть. а так получилось что прямо очень широкая траектория на поворот но в целом нормально нормально все чётенько как обычно у вовки пока что никаких особых замечаний нету критичных Ну углы от ракет естественно могут быть и получше, но это уже дело чувства и дело практики для каждого, чтобы понимать, какой угол там плюс-минус можно поставить, чтобы выбить максимальное количество скорости, а не чтобы просто перелететь. Томи а, 56. Ну вот, походу... Есть у нас рисунок, да, как проходится. Здесь грандфрейм. фрейм. Ракета будет в эту стену или нет? Вы здесь начинаете прыгать с нуля. Ну, и три ракеты на финише ну здесь на да, одну здесь вот неплохой вариант кстати тоже выглядит быстро по крайней мере выглядит неплохо неплохо так фпс фпс 56 ой повеселили вы ребятки фпс фреймом, вот и здесь уже и скорость, и здесь минус шамп, по идее, перелетать вот он, вот он рут здесь есть тупо чуйка, так сказать, здесь без ракеты здесь одну, нет? а, ну две осталось стало быть, на перелет ям ну, немножко по стрейфу слабенько, конечно. А ракеты, вот уже, я думаю, что именно такие ракеты будут тут упадим. Ну, посмотрим. Кет, собственно, вот я думаю, вся разница в стрейфе 3 секунды. Третье место. Поздравляю тебя, Кет. Если ты меня понимаешь, а ты меня вряд ли понимаешь, вряд ли, наверное, смотришь. Поэтому... Поздравляю все равно. Сейвит, сейвит, нет, не сейвит, но ну здесь стрейфом, конечно, затащил, да? Ну по крайней мере нет стены. Так, вот эта ракета появилась у нас, она была, да, у Хейса? И две ракеты, собственно, я думаю, что он их использует так же, как Хейс не прыгал до конца, просто сделал грамм фрейм, что более как бы более выгодно 47.1 у кета в офлайне 47.9 ой в онлайне он еще в оффлайне ее играл 46.8 аня пульсы тэпа подождите это это же тот молодой человек который по русски понимает из америки хорошие гранд-фреймы а ракета но вот здесь, мне кажется, это, это лишние прыжки. По идее, можно быстрее, если кинуть ее там об стену. Но вот тоже по стрейфу здесь на, рам на краешек рампы попал, что позволяет ему набрать больше скорости. Хороший гранд фрейм. Хороший граунд фрейм. Три ракеты осталось, и вот здесь он перелетает, да? Но вот здесь от скорости, видите, поменьше, 1200. Тоненько, конечно, в U3 тоненько, не знаю. Очень спорно на самом деле, потому что... Ну, так, возможно, и быстрее, да. Но разница, видите, небольшая. А в расположении ракет может быть большая разница из-за расположения ракет. И вот Poison, что он сделал, давайте посмотрим. Собственно, я тебя поздравляю с вторым местом, уж за темпа и 46 и 7 <coughs> я конечно не эксперт в 3 <связывания> здесь плюс-минус всех все одинаково <связывания> резался Ну Вот здесь, возможно, помедленнее у Бойзона этот участок, по крайней мере. Смотрим, что там дальше. А, ну и три ракеты также, да? М -м -м. И финиш все равно медленно, да? Блин, ну четко, четко. Но ну, мне кажется, можно быстрее как-то. Как-то можно расположить ракеты. Я в 3 не... Ну так, поиграл чуть-чуть совсем. CPM я... Если у меня с пузом чем-то отличается, я, естественно, CPM покажу свою. У меня, я не помню, там 23.2 что ли, чего-то того. Или 23.4. Так, 44.2 кузлех. Давайте ЦПМ. посмотрим. Так, ну и Кутрилический, так сказать, рам Злеха, все по Традициям Ну, кнопочкой вперед Поворачивать, это, конечно Такое Ой-ой-ой, всю скорость потерял Ну, как так, Злех нет ракет. Еще врезался. ой ой ой, -ой. Две минуты сервер. Тайм, кузлях Я подозреваю, что ты перестал стараться на этом варкапе. Если такое продолжится, учти. Я тебя записал в журнал карандашом. Машрум. грипп изи майки 378. стрейф не очень, можно сказать, что стрейв бесполезный отчасти. Я чуть-чуть пытается добирать, да, как бы, но лишь бы это не мешало исполнению. Вот в чем вопрос. И две ракеты на финиш, но ну, нормально, нормально. На 1.8 я перебил. Неплохо. Бовка 36.6. Э, ран здорового человека получается. И 4 ракеты здесь пока остается. Так, на поворот не будет. Просто стрейфом Просто стрейфом 4 ракеты все еще. Ой, потерял скорость или специально. Так. Выстрелил 1400, потерял до 1200. И снова перед финишем потерял, еще одна ракета осталась. Ну, видно, что Вовка вообще не постарался ЦПМ, зато постарался К3. Ничего страшного. Чтобы посылать в обе физики, чтобы получить, так сказать, набрать классы, Рано или поздно это приведет к тому, что в рейтинг будешь получать минус. Ну, это я всем говорю, если что. Так, Тревор, Тревор Тни, никелс Тревор никелс Ладно. Верней Немо. Это бывает. Повороты только кнопкой вперед сразу отмечаем. Я, кстати, вроде планирую записать ролик коротенький, как поворачивать кнопками стрейфа. Три ракеты осталось на финише. Как ни странно, у него кнопка вперед все очень даже неплохо получилось на этой карте. Но поздравляю тебя, наверняка ты очень много времени потратил. Так, Жакасу 35 3. Может это Жека, Су? Типа Су это, может, часть фамилии или там какая-то страна, как там все, например, Швеция, да? Так, плохие ракеты, тоже кнопка вперед, тоже вся кнопка вперед. Это не очень эффективно, это вообще не неэффективно, но подстрейфливает плюс-минус хорошо. Получился руки Jump, и здесь он не дал скорости, и здесь чуть-чуть совсем дал, ну ничего. Про углы от ракет, я думаю, все понимают, что ракета должна, наверное, какую-то скорость давать, не только высоту. Поэтому это, как я говорил, вопрос практики. Это просто играйте рокет-карты, и вы будете знать примерно, как вам выстрелить, на какую высоту и с какой скоростью вы должны полететь. Тридцать а три восемь. Уроки Ракун Интересный старт. Так две ракеты осталось. Ну, на финише их, наверное, заюзает. Ну, эта ракета совсем бесполезная была. Ну, это тоже. Ну, ну что ж такое-то. А? Ну, что ж такое. Так, ну, чуть совсем перебил. Т-9 unseen. 33.8. Ну, ты пытался. Ты пытался. Circle jump, это тоже, знаешь, не... Не самая легкая в игре. Ну а серьезно, если что, говорю. Я вообще никогда не шучу. Ну это тоже, это ракета, типа ради ракеты. Типа, это ЦПМ. Тут не надо бояться рам. Сделай даблджамп. Типа, или вы такие, блин, я на даблджампе и теряю скорость. Ну так вы-то вы кидайте ракету до рампы, чтобы она дала вам скорость. А то получается, что вы просто так ракету тратите. Это не надо. Так, надо мыслить шире. Надо шире мыслить. Так, сразу у нас перепрыгивает в 29 секунд. Мистер Фокс, мистер Лисичка, 29,6. Давай, мистер Лисичка. Зерк ТВ, да, сервер у тебя. Я тебя понял, Фокс. Я тебе наверняка уже говорил, что ты уволен. Я тебя увольняю еще раз, понял? Ну, кстати, все неплохо пока что. Траектория не самая лучшая. Конечно, была на поворотах, но и так сойдет. Скорости достаточно много. Вот, вот, ракета перед рампой и все. Дал себе скорости. Вот и все, тихонечко, хоп-хоп, 29.6, изи, шарк-хвости, 29.4, йоу, шарк, найс, найс, раут, думаю, think... okay, just let me uh, let me know if you find these rockets by yourself and write me anywhere. But anyway, uh, good run, really good run. But you know, you, you can try Так, лимит двадцать что такое нос заложила вообще жопа? Сейчас допишу вам в обзорчик. И пойду сопельки из носика уберу. Всем приятного аппетита, да, кстати, кто кушает? Может я умираю, ребят? Я уже так давно болею. Никто из вас не думал? блин нормально римыч быстро финиш очень быстрый вообще нормасик хорош хулиган 28 5 интересно все 0 ракет у, у пашки все все ракеты отстрелял все ну давай, ну давай. Так, а дальше что? Так, а дальше что? Молодец. Ну под конец только оружку поменял. Не, Паш, так не пойдет. Ты мне что говорил? Буду менять оружие. Я обзор пишу, я встал утром, думал, бля, там хулиган по поменяла поменял оружку, надо поднять себе настроение. И что? Вокутри вообще не поменял. ЦПМ только в конце поменял это возможно случайно нажал маус один или там на пробел на что-то стреляешь так не пойдет хулиган мы с тобой договаривались так кипиш др... этот динозавр 27 восемь дракон хотел сказать кипиш найди себе модельку нормальную пожалуйста Я понимаю, что ты, возможно, играешь без звука. Тем более смени Неплохие ракеты, правда, потерял под себяшечки. Нормально. Нормально. Хорошее, хорошее расположение ракет. Так, стиза. Помню, был такой однажды человек 276. Белорус. Ракета не очень хорошая получилась. По-моему, какой-то угол кривенький был. Пока, в принципе, все неплохо. Три ракеты осталось. о о о о Это пахнет... Знаете чем, ребята? Наконец-то запахло импрессивом. Хорош! Хороший финиш. Конечно, расположение ракет можно и получше можно ну я собственно вначале рассказывал как примерно можно для себя понять и возможно вы так все и сделали и для себя определили ваше положение ракет с вашими проблемными местами но в любом случае стеза получает пока что карандашом импрессив я себе записал в журнал так сергейус тоже белорус много белорусов как там у вас у белорусов дела лагает да как будто демка круто не в 125 а в 100 fps прыгает неплохая ракета кстати здесь с и одну на финиш да вот сюда ну нормально нормально были на стеза конечно молочек молодик прям вообще так так так 35 так так давайте посмотрим привет тейк файда ну так 35 мы знаем мы знаем что так 35 это между прочим владелец великой цитаты на твиче на канале у нас что фраг единственное место и девушка не против чтобы ты был быстрый или что-то такое и про чербанцы по моему тоже так 35 нам сделал насколько я помню что-то другое но я не знаю ну, в общем-то привет нормально все у тебя хорошо не знаю ну типа я честно говоря подустал одно, одно и то же каждому говорить поэтому давайте будем исключительные моменты оговаривать привет губ я не знаю как но это так нормально Gt Gt gtg gt то лучше смени если ты реально не в команде GT, потому что у нас такая есть нормально расположение ракет только вот на финише эти две ракеты не нужны здесь тоже тоже видите момент типа на финише вы вторую ракету прямо перед финишем уже пускаете чтобы пролететь с большей скоростью какой-то очень короткий участок времени это невыгодно. Нужно ее использовать там, где ты будешь прыгать со скоростью достаточно долго. CPM такой принцип. В принципе. Понятно, что от WQ3 еще от карты много все зависит. Да и CPM тоже. Но, в принципе, там делать какую-то ракету перед финишем, перед самым. Это не очень выгодно, если только у вас не 200 ракет, и вы там спамите в стену, или просто, просто чтобы дула стреляете. 26.2, не ларва. Си-3 пио бежит. Си-3 пио. Си-3 пио бежит. Хорошо срезал угол тут. Хорошая ракета, хороший спейсинг, дублджамп не нужен. но он мог бы залететь наверх, кстати, направо сразу. Но вот опять же, две ракеты на финише нафиг они не нужны. Нормально, нормально. Так, кухало. Пятое место, занимает Поздравляю, тебя 5 кухало. Press F, так сказать. Так. Так, кухало. Где-то я видел этот роут честно говоря What? а вот где-то я видел этот рот хухала нормально нормально хорошо исполнен красиво так манда ирины но сейчас мы запротектим про кипов ну конечно про кипов Но мы не зерк, мы не будем тебя банить за мат в нике, так сказать. Потому что нас смотрят дети. Неплохо, конечно, но невыгодно. Очень большой крюк делаешь, это невыгодно. Аки-поп, ты должен понимать. А ракеты-то хорошие, безусловно. И здесь-то даблджамп не очень выгодный. Ну, кстати... Ну ты одну, получается, на финиш, да, оставил? Угу. а где ты не использовал? Ну ладно, короче, медленно прокипов. Так, Зорн, третье место. Поздравляю тебя, Зорн, 24-24-0. А вообще, сейвит три ракеты. Неплохое решение, кстати, но это, по-моему, все равно будет медленно. Блин, нормальный финиш, на самом деле. Вот, вот, хорошее расположение ракет, реально отличное. Реализовать чуть получше. И можно, наверное, меня перебить этим роутом я не уверен это не точно потому что что он вроде все нормально сделал а что у него разница почти ну не почти ну 800 до да, спуза ну, а, 2028 fps все-таки наверное выгоднее э, использовать максимальное количество ракет там где как бы ну где-то на старте в общем да Нормально, тоже неплохо. 23.8. Поздравляю тебя с вторым местом. Хейс. 23.6. Ну и тут уже роут, конечно, как под копирочку. Даже не знаю, где вот такой роут увидели. Вообще первый раз вижу такой роут. Но это тоже не очень выгодно здесь. раньше дать конечно 23 6. блин ну классно классные демки конечно стеза получает у нас так у меня 23 4 ну разница сколько там в 200 да не будем смотреть тогда нет смысла в этом я вам скажу просто что нужно 22 нужно 22 можно эти 400 выпилить и все будет хорошо так Эни винтов. Я не помню, как ставить импрессив, я его поставлю отдельно после обзора, сразу, если не забуду. Если я забуду, напишите мне в Discord. Что Буди, поставь импрессив в стезе! Он заслужил. А он заслужил, стеза, красавчик. Ну, вот такие вот результаты. 22 темки, 12 в Q3, и регайтесь на три плазма онлайн кап если кто еще не в курсе или если кто в курсе то добро пожаловать 1 ноября так сказать на просмотр на канал defrag life то есть twitch.tv slash life именно там будет проходить трансляция и если все пройдет нормально то возможно этот канал defrag life станет официальным каналом таких мероприятий то есть я буду просто отдельно стримить у себя свои, да, какие-то там эти движухи, А какие-то тыфрагерские именно мероприятия мы будем стримить там. Но это еще поживем, увидим. Пока ничего не ясно. В общем-то все, ребят. Всем удачи. Всем спасибо. И всем пока.